Я Григс? Не знаю, сэр. Б6. Сержант Грикс активировал свой прием и передатчик. Он в полукилометре от вашей Конец позиции связи. на юго-западе. Прием. Вражеская техника с фронта. Террорист нейтрализован. Вперед. Вижу противника. Противник убит. Минус один. Минус один. Есть попадание. Вражеская техника с фронта. Террорист нейтрализован. Вперед! Вижу противника. Спокойной ночи. Все чисто. Должно быть, держит в одном из этих зданий. В этом подвале есть проход. Пойдем через него. Всем тихо! Вперед! В комнате все чисто. На этаже чисто, поднимаемся на второй. На этаже чисто, поднимаемся на второй. Грикса здесь нет. Вас понял, все вниз. Вас понял. Подвигаемся к следующему зданию! Всем тихо! Соулман, разведай обстановку. к следующему зданию! Всем тихо! Сул, разведай обстановку! К следующему зданию. Всем тихо. Су, разведай обстановку. Клако! Продвигаемся к следующему зданию. Всем тихо. Шоу, разведывай Солнце встает. Время на исходе. Где остальные? Грикс. 678-45-20-56. товарищ, Женевский говорил, что вещь хорошая. В теории только. Значит, побереги нервы и просто ответь на мои вопросы, хорошо? И сколько этих остальных? Грикс, 678. Кто твой командир? Скоро здесь будет очень жарко. Хех, на вашем месте Кажется, мы на месте. Приготовиться а ты, к штурмовка. Я думал, она у тебя. Твою мать, если бы была у меня, я бы не. Пошли, пошли, пошли! Все чисто. Соу, посвободи Грикса! Живее!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 Вражеские вертолеты. Вперед! си 6 Доложите обстановку. Прием. Вторая группа на позиции у периметра. Ждем, пока вы отключите электричество. Прием. Вас понял. СОУ, постанавливай взрывчатку. Пошел!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 Всем ждать сигнала. Резервное питание через 10 секунд. Ждать сигнала. 5 секунд. Хорошо. Мы прошли. b 6 будем ждать вас в пункте сбора. Конец связи. Вас понял, вторая группа. Выдвигаемся. Конец связи. Открывай ворота. Скоро станет очень жарко. Газ, бери Сулупо и остальных и прочиши базу. Мы с Гриксом постараемся найти другой путь. Контакт к западу! Меняю магазин! Вражеские мировометчики да, да, на крышах! Пока заряжаю! Противника на... Войска противника на юго-запад! Вот грана... Все чисто! Граждебный контакт юго-востоку! У нас потери! Все чисто. крыша раз потери цель уничтожена пехота врага на юго-западе Нужен огонь поддержки! Осколочная! Противник Запада. У нас потери. Б6, внимание! К вам направляются три грузовика с пехотой. Подожди. Yeah. к северу! Ну, нужен огонь поддержки. Цель Я пустой. Заряжаю. Противник с северо-востока! Прикройте! Цель нейтрализована!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 Связи -то. вас, понял!